КФУ с визитом прибыла делегация посольства Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации. Здесь гостям рассказали об истории университета и современном положении дел, а также познакомились с экспозициями Музея истории Казанского университета. Это мой третий визит в Татарстан. Сегодня я уже встретился с президентом вашей республики Рустамом Минихановым. Я приехал для налаживания сотрудничества между регионами Российской Федерации и регионами Исламской Республики Пакистан. Для меня большая честь быть в Казанском Федеральном и посетить музеи вуза, посидеть за парты, за которые когда-то обучался Владимир Ильич Ленин. Накануне посол Исламской республики Пакистан господин Кази Леула встретился со студентами и выпускниками Казанского федерального. По его словам, некоторые выпускники КФУ из Пакистана остались работать в Казани, а часть стали отличными врачами и физиками в родных краях. Посол передал большой привет студентам Казанского федерального, приехавшим сюда из Пакистана. Я приветствую студентов Казанского федерального университета из Пакистана. Вы должны быть горды тем, что учитесь в таком хорошем вузе. На данный момент Казанском федеральному на контрактной основе проходит обучение четыре гражданина Пакистана. Но КФУ открыт для диалога и готов принять у себя большее число студентов. Пакистанская сторона предложила развернуть совместные проекты на базе Центра исламика – Институте международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.